Ребята, сы... Ребята, берите вкусняшки и садитесь поудобнее. Сейчас начнется самое веселье. Всем привет! Сегодня будем играть в оба. Так, Алёна, давай не, давай я тебя вырву зуб. Ушел он. И еще он наш за запер, но Я знаю где ключ. Окей, на английском. Пик! Ребята, спасибо, что вы мне набрали. Больше ста человек. Сейчас у нас 108 подписчиков. Ребят, спасибо, пожалуйста. Oh, so... you, спасибо большое. Ну, спасибо. Просто, если 108 подписчиков или какая-то другая цифра, то такое спасибо. Все, вам дайте покажу, покажу, покажу. Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, бежим да, а я не заметила, ребят. И бежим. О капкан! Есть тут капканы, наверное, то это плохо. Если хоть один раз, здоровь, то знаете, что будет. Вот. Что будет. Ну, тут очень классный тут. У Боба есть ситуация Барра Боб Спец. Я тут знаю, как проходить. И быстро. пожалуйста Фух ушли от меня сумасшедшие штуки, пуки. Вот видите, я прям убежала ой Ай. Быстро! Ура! Венчили-пентили какие-то водятся тут вентили-пентели. Аккуратненько тут вот проходим. <связывая> классно тут пробокс. Скажите, кто кому кажется, тоже классно, <связывая> ставьте лайк. И подписывайтесь на канал И ставьте колокольчик Ребята, давайте сегодня Попробуем дойти до финала До финала давайте попробуем дойти Я только знала, что он там Я так и знала Я за зеленого Я за зеленого Я зеленый! Я зеленый! Я! Желёный. Я! Я! Я! Я! Вот это окей. О, здравствуй, брат. Вот. Так мы же кого-то мы поехали на искусственно. Чего? Сколько тут автобусов? Я во втобусе. Что? <свист> <свист> О, я автобус разбила! Ребят! Я не могу выбраться! Как мне выбраться с этого автобуса? Ну ладно, ребята. Всем пока и до скорых встреч.